Всем привет! В эфире «Универ Универньюз, а в студии я Аида Малахова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. 20 февраля состоялся визит представителей Газпром Нефть в КФУ. На лайнере Diamond Princess выявили коронавирус у 621 человека. 19 февраля в Казани состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения Ивана Поминова. В попечительском зале Казанского федерального университета состоялось очередное заседание ученого совета под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова. Повестка дня включала в себя выборы заведующих кафедрами, представление сотрудников к присвоению ученых званий и не только. Целая серия наград была вручена сотрудникам различных подразделений Казанского федерального университета. Ректор КФУ Ильшат Гафуров лично наградил их почетными грамотами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд. Также 20 февраля в Казанском федеральном университете состоялась международная научно-практическая конференция по психологии и международный методический семинар, посвященный преподаванию языков. Об этом мы расскажем в завтрашнем выпуске. А теперь к следующим новостям. 20 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся ознакомительный визит с целью дальнейшего сотрудничества делегации по ПАО нефть». О том, какие вопросы обсуждались на собрании, более подробно в сюжете Льва Диденко. В стенах Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла ознакомительная встреча представителей компании «Газпромнефть» с проректором института. На заседании стороны обменялись опытом в создании технологий по транспортировке и переработке газогидратов. В последнее время создание подобных разработок является приоритетной задачей во всем мире. Сейчас мы обсуждаем новое направление, которое позволит перевести на новый уровень первичные исследования для того, чтобы применять различные технологии для разработки нефтяных месторождений. Помимо представителей «Газпромнефти», университет в составе делегации посетил профессор, доктор наук из Северного Арктического Федерального Университета Юрий Танконогов. Он также внес большой вклад в изучение и создание технологий по транспортировке и переработке газогидратов. К слову, сейчас для поиска и добычи ресурсов используются громоздкие и дорогостоящие технологии. Ученые КФУ совместно с компанией Газпром нефть планируют создать устройства, размеры которых не будут превышать нескольких сантиметров, а их стоимость составит не более 50 тысяч рублей. По словам экспертов, подобные технологии сильно упростят разработку нефтяных месторождений. Сегодня мы обсуждали так называемые микрофлюидные технологии, которые позволят те эксперименты, которые идут неделями месяцами, сделать в течение часов дней и соответственно таким образом получить решение намного быстрее и соответственно быстрее продвинуться с точки зрения дальнейшей разработки месторождения нефти и газа. Как заявили ученые, работа над проектом уже начата и данная технология увидит свет в ближайшее время. На данный момент Газпром ищет партнеров для его реализации, одним из которых стал Казанский федеральный университет. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универньюз. 20 января круизное судно Diamond Princess вышло из Иакагамы и вернулось туда 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге на лайнере, пришвартованном в порту японской Иакагамы. Находится около 4000 человек, включая членов экипажа.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 Иван Сергеевич Поминов – физик, профессор, заслуженный деятель науки ТА ТАССР. 19 февраля в Казани состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения ученого. Подробности в следующем сюжете. 19 февраля в Институте физики Казанского федерального университета состоялось заседание ученого совета, посвященное столетию со дня рождения Ивана Сергеевича Поминова. Именно в этот день, в 1920 году, родился физик, профессор, заслуженный деятель науки ТАССР. В 1948 году он окончил Казанский федеральный университет, а затем стал первым заведующим кафедрой оптики и спектроскопии Института физики КФУ. Поминов возглавлял кафедру в течение 31 года. Еще 15 лет он являлся деканом физического факультета института физики кфу прием у нас в то время при сказать иван сергеевич это было он достигал 275 человек физиков радиофизиков и плюс 50 человек вечерников но в конце концов вот это вот здание в котором мы сейчас находимся было построено по иван сергеевич Поминове. Главной темой заседания стали воспоминания о бывании Поминове. На заседании собрался не только ученый совет, но и другие сотрудники института, когда-то работавшие с ним. Основные научные работы Поминова относятся к молекулярной спектроскопии. Студентам он читал курсы по прикладной оптике, атомной и молекулярной спектроскопии, и по сей день эти курсы остаются базовыми в учебном плане кафедры. Диана Желенкова, Фарид Дзяхитуглы, Универньюз.